Если женщина не живет со своим мужем, но до сих пор с ним не развелась, она также принадлежит его роду. В большинстве случаев, да. Угу. То есть лучше все-таки развод оформить. Лучше развод оформить и, конечно, выйти из-под фамилии, если вы находитесь на его фамилии, да, потому что формально даже чисто светским правилом вы говорите Я принадлежу такой-то фамилии, то есть такой-то линии крови а да? женщина в нашей патриархальной традиции, в которой мы живем, она все свои права, как уже было сказано, она передает своему супругу. Более того, она в качестве жены уходит в абсолютное подчинение мужу. При этом не являясь мужниной женой оставаться у него в подчинении, это ну, большое ущемление своих собственных прав и своего собственного достоинства. Лучше оформить развод, если это был не церковный брак, а светский брак, да, лучше просто оформить развод, перейти на свою фамилию и встать на позиции своего рода. Да, в своем роду в этот момент вы не будете занимать какие-то серьезные позиции, то есть дальше живого пространства вас пока не пустят, но в любом случае на улице вы не останетесь, ваша семья обязана просто обязана по закону вас, вас принять. То есть лучше взять свою девичью фамилию. Да, конечно, безусловно. Находясь сейчас под фамилией мужа, частично, а то и может быть и не частично, а полностью все, что вы заработали социально в этой жизни и все ваши права, они принадлежат ему до сих пор. Вот, поэтому постарайтесь как-то этого дела избежать. Я понимаю, что мы не относимся к этому вопросу серьезно, как правило, да? а, вот, и понятия брака тоже не являются для нас такими глобальными и тотальными в понимании. Ну так уж мы воспитаны да, в советскую эпоху, но правила-то никто не отменял, то, что в советскую эпоху они не озвучивались, это не значит, что они перестали существовать. Да, поэтому лучше, конечно, все сделать по уму. Лучше сделать а если умнее. женщина живет с мужчиной и не оформляет с ним брак никаким образом, то есть, ну, как бы договорились, живут вместе. В грехе, как сказали бы, да? да <laughs> Во грехе, в грехе, в грехе. А, все зависит от того, если у этого мужчины уже оформленный брак. Не, без развода, если у него есть оформленный брак, это э, очень плохо, потому что все, да. что э, скажем так заработано вами, будет у, утекать в эгрегор его рода да. и распределяться да. на его жену в том числе. Да. Вот. если у него этого брака нет, то э, скажем так при хороших отношениях, если люди действительно искренне любят друг друга, то, э, Может получиться так, что у них автоматически организовывается эгрегор семьи, и им не нужно получать светского благословения, потому что любовью они уже благословлены, то есть нашими древними богами они уже благословлены. И э, одобрение светского мира для них совершенно не требуется. Если там нет такой большой любви, и люди живут ну, по причине, там, вместе удобно, социально-бытовые какие-то моменты, да, или, или еще по какой причине, Бог его знает, в человеческом мире все так запутано, да, то а, тогда в данном случае получается, что они немножечко как бы ущемляют сами себя, то есть их энергия она не уходит в структуру, которая эту энергию бережет собирает, копит, экономит, да, и формирует на, на базе этой энергии их права, а просто рассеивается в окружающее пространство. Белити люди добрые, кто хочет, нам не жалко. Mm -hmm. вот, вот а если образом. они так сказать, исповедуют разные религии? Ну, можно так сказать, mm -hmm. да. То есть, допустим, он в христианстве, а она вот больше тяготит к языческому исповеданию, так сказать. Mm -hmm. Это скорее второй вариант будет. Да? Неблагословленный ни церковью, ни Христом брак, ни не богами. Неблагословленный этот брак браком не считается. Ни советским государством. То есть это, это просто совместное сосуществование без формирования эгрегора. То есть ваша энергия уходит в никуда. Или просто на сиюминутные цели. Да? Знаете, так вот энергия рода, энергия любого эгрегора, это как холодильник на кухне, да? в него вкладываются там запасы какие-то. А вот когда этого эгрегора нет, считайте, что и холодильника нет, вы что купили в магазине, то сегодня и съели, да? а на завтра у вас нет ничего. То есть у вас нет запаса прочности, у вас нет такой подушки безопасности, ни у вас ни у супруга вашего. вас в любой момент могут развести и никому за это ничего не будет. Не ведьми, которая совершит, это, это, это дело да, вы можете сколь угодно взывать к справедливости, в данном случае справедливости в этой ситуации не будет. Не будет. Муж и жена одна сатана, значит, они должны принадлежать одной системе, либо в лучшем случае быть оба атеистами. Если они не атеисты, значит кому-то из придется принять решение, да, какую религию исповедовать. Потому что религия очень ревностно смотрит на эти вещи. Да? И э, религия Христа, увидев рядом с христианином язычницу, к примеру, он начнет ее просто выдавливать из его поля. Просто выдавливать. Любыми способами у христианства очень много методов, начиная от болезней, заканчивая там, большими проблемами в социальной жизни. У них много инструментов воздействия. Но это в том случае, если вы будете в браке. Если вы, будете, если вы не в браке, то вас, вас, на вас не посмотрят, как на ячейку общества, а значит, соответственно, вы не будете являться угрозой. Не, не той структуре, не той структуре.